Как возле вечер, как вечер, те же друзья но что-то не так, путь там и здесь, а где-то за речкой, души остались, как на постах. А может быть, надо, плюнув на память, выпить бокал и крикнуть, ура! Она а похренели, чашу разбавит Щами солдатскими из топора. Вечер, как вечер, Музыка, спорты, вроде не тянется с новой доской. Пьем за Афган, пусть духом и гнется И вспоминаем с нежной доской. И с нами победы и поражения, и юности следы, Весков седина, вечная память, И унижение наши медали, и ордена. А на душе отчаянно горько, за пацанов одетых в грани счет предъявила им перестройка золотом стало вся, что блестит нынче в части паны маркизы доллар секс обновляют наш бы. стали в цене попутские ризы сорван кумач, чтоб пробить вечер как вечер знакомые лица час наш пробьет мы тоже уйдем будет покой что в модулях снится хуже когда хоронят живье а может не модно прошлым гордиться деска что было это не в счет. только афган по-прежнему снится снова за речку память завел может не модно прошлым гордиться Дескать, что было, это не в счет. Только Афган по-прежнему снится, Снова за речку зовет.